С Арменией ну, опять ну, случилась ну, какая-то ну, ерунда. Там, там, там, там не подавляющим, сзади, большинство, не не подавляющим да, большинством, мани, да? Действительно, но ну, один депутат армянский взял по ошибке не на ту ну, кнопку, но... бывает. Бывает, да. Переиграть. Он потом, он потом побежал и говорит: дайте возможность мне там нажать на ту кнопку, на какую нужно. Ему говорит: нет, брат, в следующий раз. Вот сейчас уже ты нажал на эту кнопку, значит, под большинством, ну и не единогласно. И Поэтому это... Армения немножко в стороне оказалась, да, но в принципе. Роман, и это стойкое большинство, которое будет вас поддерживать дальше. О чем вы говорите? А ребята? мы посмотрим. Мы посмотрим.